Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Акигай. и в этом видео мне бы хотелось вас предупредить о том, что в ближайшее время возможен импульс примерно в 30-40% на биткоине. Также я выражу свою точку зрения о биткоине и свое мнение насчет того, в какую именно сторону и как именно пойдет у нас биткоин. Итак, давайте с вами начнем. Друзья, хочу заметить, что мы уже примерно несколько дней ходим в малюсикой консолидации, то есть постепенно диапазон у нас сужается и становится все уже и уже. То есть вот у нас первый нисходящий диапазон. Выделю белым цветом. Вот нисходящий диапазон. Внутри этого диапазона возник еще более мелкий диапазон. Вот такой вот в виде данного диапазона, нисходящего тренда. И внутри этого диапазона возник еще более меньший диапазон. сейчас я его выделю. Вот наш диапазон. И обратите внимание, что мы уже несколько дней, примерно 4 или 5, ходим в рамках данного малюсенького диапазона. И этот диапазон составляет движение всего лишь в 1000 долларов То есть 1000 долларов биткоин может пройти буквально за одну минуту А мы здесь уже ходим несколько дней Также хочу подметить, что цена большую часть времени стоит именно в консолидационных движениях То есть стоит в боковике и только меньшую часть времени цена делает такие трендовые движения И чем больше цена стоит в боковике, тем сильнее натягивается пружина Обратите внимание, что это даже немного напоминает нам пружину И естественно в ближайшее время будет импульс Поскольку диапазон все более и более сужается Напряжение возрастает и скоро у нас будет импульс Также, друзья, хочу напомнить, что у нас сейчас 19 июля То есть середина июля, практически уже конец И я посмотрел на историю что происходило с графиком биткоина в прошлые лета И давайте с вами посмотрим Обратите внимание, что вот у нас прошлое лето 2020 года У нас происходило подобное сужение То есть диапазон становился все уже и уже а волатильность падала, как у нас в этом месте И происходил сильнейший импульс а В 2020 году произошел импульс вверх Посмотрим мы с вами также на другой год а Вот у нас 2019 год Опять же, происходило максимальное сужение «Волатильность падала» под конец лета. И опять же мы с вами ловим «Импульс». Заглянем мы с вами еще дальше. «Импульс» опять же вверх. Заглянем мы с вами еще дальше. Вот у нас опять же падение «Волатильности». И в середине июля у нас опять же происходит «импульс вверх». Далее, друзья, семнадцатый год. Опять же сужение диапазона. Уменьшение «Волатильности». И в середине июля мы с вами видим «Импульс» вниз. И сразу же после этого «Импульс» вверх. Далее, шестнадцатый год. Опять же сужение диапазона. И здесь а в конце июля опять же импульс вниз. Дальнейшую историю смотреть нет смысла, поскольку это у нас уже 16 год. И давайте померим расстояние. То есть здесь у нас импульс был на расстоянии в 30%. Далее, здесь у нас импульс был на расстоянии в 30%. Далее, следующее лето. Давайте мы с вами его найдем. Вот. Здесь у нас импульс был на расстоянии в 37%. Далее, и здесь, опять же, конец июля, расстояние 35%. Ну и последнее лето, здесь у нас импульс был на расстоянии, опять же, в 30%. 34-35%. Судя по анализу истории, судя по закономерностям, мы с вами можем предположить, что буквально в ближайшее время наша скука развеется и произойдет импульс. Импульс либо на понижение, либо на повышение. Я выражу свою точку зрения. Свое мнение насчет того, в какую именно из сторон будет импульс. Вы уже знаете, что я здесь нашел сигнал на повышение на недельном тайфрейме. Плюс ко всему, на дневном тайфрейме у нас имеется расхождение по индикатору RSI. То есть расхождение в пользу повышения. Давайте все это я озвучу, чтобы было более понятно. А Первый сигнал на повышение я нашел в данном месте, судя по свечным паттернам. Здесь у возникли две неопределенные свечи, после чего свеча подтверждения с большой тенью снизу. Не сказал бы, что последняя свеча достаточно уверенная, но тем не менее, это можно расценивать как сигнал на повышение. Судя по тому, что у нас идет восходящий тренд глобально, и здесь находится у нас область поддержки. Далее, цена у нас стояла в консолидации, и здесь у нас, опять же, возник паттерн с большой тенью снизу. Уже гораздо более уверенный, и он возник на ложном пробитии, что повышает вероятность срабатывания данного сигнала. Обычно после данного паттерна цена идет его тестировать. То есть заходит примерно в данную область и потом отскакивает. И опять же, если мы здесь увидим отскок, то мы можем предположить полноценный разворот. И мы с вами предлагаем движение, как минимум, для начала до 40 тысяч и как максимум до 45 тысяч. Там уже будем решать, что делать дальше. Также, судя по цикличности биткоина, мы с вами можем предположить, что у нас будет... Под конец года последняя волна роста и цена биткоина устремится обновлять максимумы, то есть максимум в районе уровня 60 тысяч. Опять же, данное мнение выражено на основе анализа истории, на основе закономерностей. Конечно же, на рынке может пройти все что угодно, но мы с вами ориентируемся именно на вероятность. Тем не менее, друзья, я уже провел опыт и могу сказать, что криптовалюта это очень манипулятивный и обманчивый инструмент. Поэтому, навряд ли мы получим такой стопроцентный импульс, четко. Скорее всего, перед этим будет импульс на понижение. Во-первых, здесь у нас находится скопление. То есть, как минимум, здесь мы можем ожидать импульс до уровня 30 тысяч, чтобы выбивать стопы. И потом пойти на повышение. Как максимум, мы можем поймать импульс до 28 тысяч. То есть, за этот минимум зайти и только потом пойти на повышение. Судя по данным технического анализа, судя потому тому, что... Мы с вами здесь нашли, конечно же, импульс вероятнее все будет на повышение Но перед этим возможны такие манипулятивные действия То есть, мои действия, что я буду делать? Смотрите, у нас здесь находится трендовая линия сопротивления сверху Вот наша трендовая линия сопротивления И при пробитии данной трендовой линии я открою свой лонг Пока эта трендовая линия не пробита, я ничего открывать не буду Если цена у нас пойдет вниз, то я уже открывать позиции не буду Я куплю биткоин просто на споте Просто закуплюсь биткоином по выгодной цене Сделаю это в районе 30-28 тысяч И полноценным, опять же, сигналом на повышение может служить пробитие данной трендовой линии сопротивления Даже можно дождаться ретеста и зайти на повышение до уровня 40-45 тысяч Опять же, это позиция в лонг, а не инвестирование То есть, смотрите, знаете разницу? Цена падает вниз, я покупаю по выгодной цене и инвестирую на споте долгосрок Цена идет вверх, я отрабатываю позицию на повышение до уровня 45 тысяч. И далее уже смотрю, что делать дальше. Вот, друзья, мои действия насчет биткоина. И судя по анализу локальной картины, пока что очень сложно предположить, что именно произойдет после данной консолидации. То есть каких-либо конкретных сигналов нет. Поэтому нам нужно просто ждать и по факту реализации разных сценариев принимать решения, которые я уже вам обозначил. Это сугубо мои решения. То есть всегда думайте своей головой, друзья. Делайте свой анализ, соблюдайте правила риск-менеджмента и менеджмента и принимайте свои решения. Я выразил видео о своем мнении и свою точку зрения о биткоине, что я о нем думаю. Пишите также свое мнение в комментариях, что вы думаете о биткоине. Пишите вашу обратную связь. Ставьте этому видео пальцем вверх. Друзья, если это видео было с полезным и информативным, подписывайтесь на канал, точно не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий полез для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.